Друзья, всем привет! Сегодня на связи Александр Кузьмених, слева от меня стоит симпатичный парень, его зовут Раиль Арсланов, канал Хижина Музыканта. И сегодня мы в родном городе Казани снимаем крутое видео, а именно, Раиль, расскажи. Рубрика называется «Поем любую песню или даем 100 рублей». Или второе его название – это пикап с гитарой. Чем больше номеров возьмем, тем лучше. Да, жена, прости меня. В общем, погнали! Вперед! Привет, есть любимая песня. Видео снимаем, денег не просим. Просто для моего канала пачка сигарет свой, я тоже сниму. Я сижу.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 Спасибо, спасибо, спасибо. Хорошего вам дня. И вам тоже спасибо, спасибо. большое. Вы вообще слушаете <смех> песни какие-то? Русские, да. В основном. Русские, плохо, да. Ну, ну можно же вспомнить то, что вы слышали когда-нибудь там на гитаре, Чуарские, Или современные. Окей, классика гитарная под костер. Перевал. Перевал, это... это... Классика, очень большая классика. Нет, значит, перевал, это мельница? Нет. Нет. Это народные слова. Народные а, слова. Здесь из мельцев двери Томерлана. Какая? Двери Томерлана. Ты знаешь эту песню? Нет.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 Спасибо. Спасибо. Хорошего вечера. Ребят, я вам советую покупать батарейки дети прокурора. Эти батарейки точно никогда не сядут. Давай вот к этим, которые остались позади. Все, теперь вы в видео. Здорово. Давайте, называйте любую песню, Здорово. и мы споем. И попадете ко мне на канал, и к нему на канал. Песню любую, какую слушаете, русскую, современную. За, окно. Че Знаешь, за окном? Что за окном? Какую за окном? Ну, вот нового ютубера. да. Типа, ну у меня есть песня за окном. Еще какая? Твоя Её, Ее что ли? Я Сфереги забыла корм своей же песни. Она новогодняя же прямо. Я сейчас ходил, просто заметил. Да, и конкретно ее вспомнил, да? Подожди, ты забыл аккорд своей песни? Да. Раиль, как так вообще? Но она совместная, я ее не воспринимаю как это. Так. Вы не видите, мы разговариваем, мы записываем видео? Нет. Мы записываем видео для телеканала ТНВ. О господи. На бабара нет ничего. Как раз стоит баба? Как раз надо вспомнить пока. Паузу сделали, ладно. Ну ладно. За окном. Аслан. Э! Мы вас нельзя. Ты мне напугать, что хотел этим. Это тот самый? Тот самый? Так, заказали мой трек, называется «За окном». Это, конечно, совместная песня, я ее уже забыл, потому что она новогодняя. Там за окном суета, Праздник накрыл города, По лестнице сквозь этажи, Далеко с тобой бежит. Во -во -во. А вы как Давай пока. Пожалуйста. Давай И Тут нужен монтаж уже. Где? Ну пожалуйста, Чего? не влюбляйся. Не влюбляйся? А, Сейчас а подожди. А как? Ну давай. Показания. Не влюбляйся. А, давай. Да, тут вот э, человек узнал меня и заказал песню Не влюбляйся. Давайте споем ее. Не влюбляюсь, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твой. класс Все, спасибо. Спасибо тебе. А вы что слушаете? Какие любимые артисты у вас? Вот. Егор Блин. <свят> Я знаю что надо Диор разучить хотя бы <свят> перед <свят> выходом. Но давайте Вы просто, вообще, вы самые молодые кому, вам, наверное, еще нет 15. Нет. Есть уже, что ли? Смотрите, да, у нас три попытки, первого артиста назвали. Еще кого слушаете? Вот посмотрите в плейлисте, и мы споем эту песню. тик Нервы Нервы. Нервы знаем. Но ворная она максимально тяжелая песня, я бы ее не вытянул, наверное. Может быть, Каржа. Посмотрим сейчас, а что у них. Леди Гага, Рокинг Фейс. На гитаре. На гитаре. давайте из русского репертуара. Ты им условия объявлял уже? Нет, я сказал, что да. да, Давайте из русского репертуара. Знаете песню люди? Дайте танк. Дайте что? Танк. Блин, прикинь, мы не знаем. Девчонки, у нас правило, если мы не знаем песню, мы вам даем 100 рублей. Держите. Круто. Распилите, а? распилите просто на двоих все, и все. Заходите на канал Хишина Музыканта. Да, хорошо. на музыканты канал. На ютубе. Все. Так, так ну, ну что мы молодняк цепляем? Ну да, потому что зачем нам этот мужики, зачем нам старички? Да, пар какие-нибудь семейные деньги. всем хочется на красивых, они. А да, точно, гадон, кстати, две красотки. Потарак, не подваль. Ну они какие-то наверное. Я вообще предлагаю, Раиль, подходить к встроенным. Давай к бомбовозку подходить не будем? Да, зачем нам этот? Бомбовозки, баржи нам Потом скажут только, а чего вы только один контингент? Давай, с третьим размером. подождите, размер груди какой должен быть? Второй, третий? Обязательно условия видео, прям соски. Соски, короче, к соскам подходим. Пойдем. Владимирский Централ, ветер северный. И мы из зла немерено. Лежит на сердце, тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный. Хотя я банковал, жизнь Но не очко обычно губит а к одиннадцати туз. А дальше поехали. Нет, я просто свободный художник, освободился год назад, поэтому это у нас время, время, время ограничено. Да, да. Ну, спасибо вам да, большое. Девчонки, привет! Мы снимаем небольшое видео, назовите любую песню, денег не требуем, просто поем песню. Ну, мы быстро, 30 секунд. Мы 30 уже записывались секунды. с людьми, Я да, не не не быстро... Да, назовите любую. Да. Сияй, да, можно. Только остановитесь, пожалуйста. 30 секунд. Нет. Сяй, сяй, и меня я за тобой по пятам, ты от меня не улетай Просто сияй, просто сияй Сияй, сияй, С тобой твоя мать, ты увлеждая. Сияй, меня мой Я за мать попитам ты от меня не улетай Просто сияй, просто сияй Всё, спасибо вам, Дай хорошего тебя. дня до свидания. Пока-пока. мы снимаем контент на YouTube, мы могли бы какую-нибудь песенку назвать. Мы, у вас три попытки. То есть, у нас три попытки. Если мы не можем, мы вам соточку даем. Вам на кофе, цветочек, девушке, купить. Или парню, например. Не, классно выглядишь. Спасибо. Вообще прям это. Давайте. Песня. Давай. Ну, да, какую-нибудь песенку назовите. Кого? Белорусских не забудь. Тим белорусских да. не забудь. Не да, забудь. Минор. Как? Давай, да. НЕ ЗАБУТЬКА, МОЙ любимый ЦВЕТОК Воздушный поцелуй станет самым горьким Ты любишь говорить, что я тебя не люблю Что любить могут дорогие девчонки НЕ ЗАБУТЬКА, МОЙ любимый ЦВЕТОК Воздушный поцелуй станет самым горьким Ты любишь говорить, что я тебя не люблю Что любить могут дорогие девчонки Бленный бог Жарайаим Круто. Спасибо. Я только что вот, вот подходили, я говорю, есть да? казанские ребята, я говорю, они на данном случае ездили тоже с гитарой. А, да-да-да. Да, добрый вечер. Мы снимаем небольшой монтаж. Вы можете назвать любую песню? Можно Денег не требуем, просто, Денег, да, просто любую песню. 30 секунд коротенькое исполнение. Да. ретро можно какой-нибудь. Ладно, а, до свидания. Спасибо. спасибо. Нет, смотрите песня вообще в принципе либо русскую ну желательно русскую популярную русский рок современную что-то три попытки если мы не знаем 100 рублей вам даем вот а давайте что-нибудь я не знаю майот море майот море ты знаешь такую песню нет давай в сочи пап? тоже майот спрашивали кстати. майот тоже спрашивали в сочи да, да ну он как бы он что настолько уже популярный что странненько так. давай ты так Блин. Блин, нам надо, короче, красивое завершение сделать. Потому что мы уже сказали Ответили. ответные слова. Там. Да, да, да. Да, что-нибудь... Ну, нарезать всегда мошка. можно. Давайте Летово все давайте. кого? Пую А границы ключ переломлен пополам. А наш батюшка Ленин давно уже усох. Он разложился на плесень и на И все идет по плану. Давайте вместе, поехали. все идет по плану. Всем спасибо огромное вам. Давайте, Хижину на канал. Ребят, сегодня был пробный пилотный выпуск лично для меня. Я получил заряд позитивных эмоций. Спасибо, кстати, тебе, Раэль, за это. Из зоны комфорта я вышел. Мы про проиграли 400 рублей, но мы будем снимать дальше. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, на канал Хижину Музыканта. И до новых встреч. Пока. Пока.